День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и хочу поделиться с вами статистикой работы арендованных рефералов в проекте TurboBooks Эти цифры меня очень радуют, только поэтому и снимаю данное видео Значит, Обратите внимание, в проекте зарегистрировались мы 31 января 2014 года Зарегистрировались на стандартном аккаунте, то есть бесплатном аккаунте на следующий день, 1 февраля, мы купили 100 рефералов, только для того, чтобы проверить, как они работают в данном проекте. И посмотрите, что мы имеем на 3 февраля 2014 года. Как раз 3 февраля 2014 года. Прошло 2 дня. С момента покупки этих рефералов, сразу хочу сказать, рефералы заработали в первый же день, то есть через несколько часов после покупки пошли первые клики от рефералов. Вот сейчас через два дня их работы мы имеем больше тысячи кликов. И на балансе у нас уже 5 с лишним долларов. Обратите внимание, потратили 30, за 2 дня заработали 5 долларов. Причем эти деньги заработали именно арендованные рефералы. Сами мы не так много просматриваем, никаких у нас сейчас практически нет привлеченных людей. То есть мы этот проект только тестируем. И результаты эти очень радуют. Также радует то, что цифрка с вашим балансом изменяется каждый час если, конечно, вы работаете сами, и главное, если у вас есть арендованные рефералы. Значит, статистику работы рефералов также вы можете посмотреть в кабинете в своем. Значит, уверен, вам есть с чем сравнить, то есть если сравнивать с такими проектами, как OIO, Медиа, Adger Books, то значит, здесь практически все рефералы работают, и приносит вам прибыль значит эти циферки еще раз повторюсь за два дня Значит, какой вывод можно из этого сделать что проект работает однозначно в этом проекте надо покупать рефералов но для этого конечно необходимо будет перейти со стандартного аккаунта на какой то платный аккаунт позволяющий покупать больше рефералов и естественно в этот проект можно и нужно привлекать людей, потому что в этом проекте идут деньги. Еще раз повторюсь, вот 5 с лишним долларов. Вот смотрите, уже циферка изменилась, да, а, пока я тут снимал видео. То есть 5 с лишним долларов на стандартном аккаунте со 100 арендованных рефералов мы имеем. То есть проект хороший, проект работоспособный. Пожалуйста, присоединяйтесь, зарабатывайте. Всем удачи. Будут вопросы, обращайтесь в Skype, отвечу.